остался боксерский клуб в бане альбарка дауд должен быть там Изучите контракты изучим контракты что это такое контракты сожгите белого пса промышленный шпионаж Безглазая Карга украла моего несчастного снежка. Он белый, как китовая кость, но тяжело болен. Мое сердце обливается кровью, но я прошу вас, если вы найдете моего снежка, пожалуйста, прекратите его страдания и сожгите останки. Спасите его от этих проклятых безглазых и спасите Карнаку от новой напасти. Бандиты из Альбарки... Варят зелья и мастерят амулеты на верхнем этаже. Самогон у них мерзкий, но хорошо продается. А мы теряем клиентов. Принесите нам рецепт кресиной настойки, пока наша винокурня не пошла по ветру, а заодно уничтожьте все их запасы. Если бы Эмили убила меня на месте, я бы не стала ее винить. Если свергаешь императрицу, все погружается в хаос. Многие пострадали, но дело не только в этом. Да, я помогла убить ее мать. Меня пощадили уже дважды. Но я, по крайней мере, смогла хоть что-то исправить. Неужели то же самое чувствовал Дауд Или чувствует? Сны становятся все хуже. Глубже. Иногда я смотрю на руку так Словно ее нет И голова болит так Будто меня ослепила кровь Я все записываю Просто чтобы держать под контролем Блин, очень много интересной макулатуры Можно почитать Хорошо, что старик ушел на север Мне он нравился Интересно, кому он теперь действует на нервы? Проще, непонятно ничего вообще Мы Должны изучить Это карта, да? Я еще уже несколько месяцев Я знаю, что ты где-то здесь, Даут Где ты? А, тут, а где досье? Что это такое? Ответ на Изобиль Безглазые Это клуб банды безглазых они говорят, что владеют черной магией. Если это правда, то Дауд может быть замешан. Слушай, а тебя учили двери закрывать, алло. Вообще. Да, почти он меня на значок показывает, идти. Вау. Для 17-го года неплохой графоний, так там. еще руки видно. станция пустует спрятать падший дом было нелегко но сейчас здесь безопасно ну прикольно и чем не прыгать вниз что ли можно как-то спуститься по нормальному Нажмите «А», чтобы услышать мысли крыс. Они перешептываются друг с другом. Рассказывают о том, что происходит на улицах и в подворотнях. С крысиной точки зрения, крысы видят мир совсем по-другому. А их слова часто загадочны. Но иногда из них можно извлечь пользу. Что вы расскажете сегодня, мои маленькие друзья? Друг слышит нас, друг слышит нас, друг один из нас, один из нас. Уродливый, огромный, но все же друг. И что это мне дало? Осторожно! Короче, я все понял! Это очень интересно, но я пошел дальше. Вау, карита какая! Погнали. Так, отправиться в баню. О, это мы на задание пойдем. Отправиться на. А, остаться или отправиться? Так. Баня Альбарка должна быть недалеко Препятствия на вашем пути можно разрушить Для этого используйте клинок Оба yeah! Привет, крыски! Я ж люблю с вами общаться. Кровь. На нас с Опа. И чё? Открыл закрыл, да? Что это? Открытый режим. Ага, это именно альтом Это альтом, так оп, оп такой чик чик чик И чё не надо его бить? Вообще Надо брать Могу его закинуть. Давай мы его куда-то закинем. Так, это что, хитман, я не пойму, а там кто-то там есть. Так. Мы тебя тут закинем. И пойдем... О, это меня разыскивает, походу, да? Красавица я такая. я. Ничего себе. Что это за прожектор? Вот мне сюда я чувствую. Зажмите. Крышки, давайте я с вами поговорю. Я понял. Они могут подсказать это. Постой, я там стекло. Разбили. Кто это тут такой? Стелс. Упал, он ко мне идет, а? Да? Мы его Я слышу, слышу его. Давай, давай, давай. Ну, что назад? Опа, идет, идет. Что? Твои приключения закончились. Что? Кого-то убили? Что это такое? -а. Жесть! Слушай, я мощный Чё, шпагу могу взять? Не могу Обучение, сложные аспекты боя Надо их подбирать? А как обобрать? Подожди Кинуть её. Подобрать могу, да? Чайки какие-то крякают. Опа. Что это? Это... Станция экипажей. Баня Альбарка. А, вот. Я понял. Нажмите правую. О, ты ну ты, шо ты? Нажмите правую, блин. Где-то что-то есть. Чем мы его найдем? Рядом есть амулет. Мы не рассказывали про безглазных. Странные истории. Жуткие. Это что такое? Ладно, если найду амулет, то найду. Не буду упираться. Персонаж нейтральной территории не будет нападать на вас, если вы... Ну, я такой с ножом, да, иду. Та-та-та-ра-та. Та-та-та, -та. а -а -а. с ножом. Тут всегда а -а -а. с ножом ходят люди, я понял. Вот это туберкулез. Я понимаю, этот райончик дикий, наверное, просто постоянно с ножами ходят тут всякие маньяки убийцы. Старик Дав продает новый амулет. Говорит он пробуждает жизненную силу, гречит кровь, проясняет голову перед боем. Думаешь, стоит купить? Нет, нет и нет. Не трать деньги на безделушки, Дав. крысы, они крыса, что там не скажут по любому. По темному пути, по темному пути, скрыт высоко меж стен, выше, выше, мимо текущей воды и пробившего дерева, тайные комнаты наверху, там голодные псы, жрут людей. Ёпта. Заперто. Частная территория, ясно? Но за сотню монет... Я тебя впущу Я могу тебе дать по лицу только и все Прочитай в дневнике Что мы прочитаем в дневнике? Ага Так, это что такое? Подкуп без глаза? В служебном помещении Альбарки ведет запертая дверь, которая находится недалеко от входа. Одна из безглазых предлагает открыть ее за скромную вплату 100 монет. Дыра в потолке. Из подслушанного разговора крыс вы узнали, что есть другой способ попасть на второй этаж бани Альбарка. Этот путь начинается прямо над раздевалкой. Гвардейцам известно о противоправной деятельности бани Альбарка. Гвардейцы ждут подкрепления, чтобы приступить к обыску. Я мог просто тебя жахнуть и все, и открыть дверь, правильно? Оба Обобрать. Элеонор, куда? Можно... Куда? Ой. Ой. Опа. Ну, смотри. Вообще. А, а, а нахрена. Ты упустила свой шанс. Жаль. Что такое? Так, так, так выглядит. Надеюсь, ничего страшного. А -а -а. Блин, они что, все на одно лицо? Так, закрыть дверь можно? Вообще без палюна, слушай. Заглянуть в замочную клаванжину Мы что-то тут видим Видим комнату Какое-то... Какая-то вывеска И все, Ничего не видим больше Глаза чужого Даут Они заставляют его драться Нужно его вытащить. Надо его вытащить. Только посмотри на себя, сидишь тут как пес на цепи. ждешь, когда хозяева бросит тебе костяной амулет. что непонятно. Рядом есть амулет, осмотрите окрестность. В смысле, мне к нему нужно запрыгнуть, типа. Ты дерешься с волшебным зверем? Я не знаю, как работает эта штука, но она удерживает зверя под контролем и не дает ему покинуть арену. Развлекайтесь, но будьте на чеку. Когда я верну свои деньги, наши главари захотят на него взглянуть. Нам повезло, что мы нашли такую злобную тварь для их опыта. Вы видели, как он дерется. Если он выберется, то всех нас прикончит. Поэтому... Не выключайте эту машину, Жанет Ли. Эта штука подавляет силу Дауда. Если ее отключить, его ничто не остановит. Заперт. Ключ должен быть у хозяина. Действую очень быстро. Жестко, Билли Левиджеп. Это что И это такое? Работает Нура. Ага. монет. Ты до него не да, ну, Бываю давай тут много лет Но такого, как зверь, не видал Жуткий так, А что у него сзади? Давай мы за ним проследим Чего тебе? Клиентам сюда нельзя Доходное место. Что это такое? у амулет. Костяные амулеты улучшают ваши способности и даже добавляют новые. А! Сорян, закрывай, закрывай, открывай! Не могли, как ты все круто слушайте украл блин э, если ты хочешь чтобы я в это поиграл став лайки 15 лайкосиков я буду в это играть